Здравствуйте! С вами вновь Анна Савочкина. И сегодня мы опять продолжаем программу «12 шагов». Я не унываю, что нас не так много. Я уверена, что со временем нас станет очень много, потому что вы увидите, какие преобразования начнутся в ваших семьях. Я анализировала, почему же начало было там чуть ли не 5000 тысяч, там 5 даже с лишним, а сейчас 700-800 человек, не больше. И вы знаете, я подумала, что это причина в том, что люди хотели бы знать какое-нибудь правило мгновенное, моментальное, когда ты только сказал слово, и что-то изменилось мгновенно. Причем эти слова нужно было сказать кому-то, чтобы он изменился, а не себе, чтобы изменился ты. И когда люди начинают слышать, что нужно начать с себя, это не, никому обычно не нравится. Но на самом деле только этот принцип работает. Очень часто мы себя считаем значительно выше других людей и значительно лучше других людей. Я не исключение. Вы знаете, в начале сегодняшнего урока мне хотелось бы поделиться с вами одной из историй в моей жизни. Когда я только пришла к Богу, кстати, это было 25 лет назад, я решила следовать всем путям, которые учил мне Господь. Я читала Библию каждый день, и все, что я оттуда ну, получала, я старалась применять в своей жизни. Конечно, перемены были, и вначале я вообще практически не делала никаких замечаний мужу. И было так, например, он возвращался и не в то время, когда должен был прийти с работы, это могло быть значительно позже. Но я не задавала ему вопросов, я улыбалась, встречала его. Но, конечно, перед этим я молилась, разговаривала с ним. Иногда он был не очень в хорошем настроении или не в очень хорошем состоянии, но я не обращала на это внимания. Конечно, мне было нелегко, мне очень хотелось закричать на него, ну, раз, разозлиться. Но чтобы этого не было, я уходила вначале и долго молилась, Потом приходила в полном спокойном состоянии и принимала его, как будто ничего не произошло. И вы знаете, вначале некоторые думают, что будет лучше. Было даже хуже. И были моменты, когда он, как будто испытывая меня, специально приходил в любое время. Мог, например, прийти значительно позже, когда в доме был полный порядок, дети спали. У меня к тому моменту уже было трое детей. И я умиротворенная, помолившись, читала Библию. И вот тогда он приходил. Вы знаете, это, наверное, продолжалось полгода, как будто бы он испытывал меня. Это не один день, не два дня, не три. Но Бог давал мне такой мир и покой, и такую радость, что бесполезно было что-то сделать ему в моей жизни в тот момент. И вы знаете, один раз, это было уже поздно, он опять вернулся с работы достаточно поздно. Но ну, не с работы, конечно. После работы он шел еще куда-то. И э, такая тишина в доме, все спят. А я... Читаю Библию. Он приходит, спрашивает меня, ну, поздоровался и тихо, смиренно спрашивает, скажи, а что ты делаешь? Я Меня немножко удивило, как что делаю. Читаю Библию. В это время я все время читала Библию. Даже был момент, когда он спрашивал, хотя и сейчас я читаю Библию, он спрашивал, что? Раз за разом читаешь и все время интересно? Потом он даже иногда говорил, ты что, совсем стала уже такая вот тупая, что ли, что тебя одна Библию надо читать так долго? Но потом он перестал это спрашивать, и сейчас был такой вопрос, поэтому я немножко удивилась, думаю, но опять спрашивает. Я говорю, как что делать, читаю Библию. Дальше последовал вопрос: Ну и как интересно? Я сказала очень. Опять удивленно подняв на него глаза. Он говорит, да, ну хорошо. И дальше так спокойно, медленно сказал, ты знаешь, раньше я был лучше тебя, а теперь ты уже становишься лучше. <свы> Вы знаете, у меня внутри такой был вопрос, ого, я никогда так не считала. Хотя к моменту покаяния я считала, что я даже недостойна жизни на этой земле и просила Бога или убить, или изменить. И тут вдруг, ну я никогда не считала, что мой муж лучше меня, и тут вдруг он говорит такую фразу. Она меня немножко удивила, но я ничего не сказала. Я была там внутри себя в каком-то ликовании, что слава Господь тебе, что Он увидел перемены в моей жизни. И потом, после этого, пошли перемены в его жизни. Поэтому не надо унывать тех, кто сегодня со мной. Имейте в виду, что все изменится. И даже если вы не видите этих мгновенных перемен, у Бога другое время, будьте терпеливы. Ведь терпение — это одно из самых важных качеств, которые необходимы для того, чтобы изменилась и ваша душа, и жизнь, и душа ваших близких. Но конечно, это не значит, что вы никогда не должны ничего говорить, что вы должны быть безропотными слугами. Нет, все, что вы говорите, вы просто должны говорить в смирении и в любви. Вы знаете, сейчас мне хочется продолжить этот седьмой шаг смирения и потихонечку переходить к восьмому шагу. Я сейчас его повторю. И вы знаете, в шаге смирения стоит смиренно просили Господа, или «смиренно просили Господа исправить все мои изъяны». И здесь же у меня моя приписка от руки. «Главный мой враг — это я сам». Это действительно так. Иногда даже легче совладать с окружающими, чем с самим собой. Очень трудно бороться со своими эмоциями, чувствами, которые переполняют. Что это может быть? Это может быть ненависть, это злость, это может быть обида. Особенно обида. Но вот я сначала сейчас хочу вам зачитать очень интересный такой момент, ну или интересные выдержки, чтобы вы поняли, насколько вы смиренны или смиренны, как правильно сказать, не знаю, неважно. Смирение очевидно тогда, когда верующий, иначе не так, как прежде, по плоти, относится к тому, что задевают такие его права, как… Вот смотрите… «Право на собственность, право на хорошую репутацию, право на признание, право на успех, право на сопутствующие обстоятельства, право предвосхищать волю Бога, право на саму жизнь, право на силу или красоту, право иметь друзей, право на то, чтобы его выслушали, право на обиду. Меня обидели». Право, на то, чтобы, и, и, что, право не пожинать то, что посеял, право быть правым, право видеть результаты его деятельности, право на любовь окружающих, право, право, право. Я имею право. Как часто сейчас мы слышим это выражение? Я имею право. Почему вы нарушаете мои права? И что такое смирение? Я отказался от всех своих прав. Я готов отказаться от своей власти. Я не верю и не живу, руководствуясь чувствами или прежними моделями поведениями, но только Христом, живущим во мне. Я послушан из любви, потому что я так хочу, а не потому, что я вынужден или обязан. Я не стараюсь выслуживаться перед Богом, но активно позволяю Христу действовать во мне и через меня. Я готов к неудачам. Я согласен быть слабым, «Я признаю свою полную неспособность действовать своими силами». И вы знаете, дальше мне хочется прочитать опять такой интересный стих. Это из первого послания святого апостола Иоанна Богослова, первой главы, девятый стих. «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Как часто, находясь в семье, где, например, муж алкоголик или наркоман, когда он делает нам упреки, что хочется нам сказать? Ты, еще ты меня упрекаешь? Я все делаю, я стараюсь, я убираю дом, я слежу за детьми. А ты, например, пьешь, бездельничаешь, ну, играешь, там еще что-то делаешь. Понимаете, мы не хотим признать, когда нам ну, делают какие-то упреки или так далее. Да, возможно, эти упреки несправедливы, но как трудно их признать. Особенно если они все-таки чуть-чуть справедливы. Потом, как я уже говорила, мы очень часто что-то делаем и ждут, когда заметят близкие, как много я работала, или как много я трудился, как много я сделала для семьи. И вы знаете, когда мне хотелось мужу сказать, ты подсмотри, сколько всего я сделала. Я убрала дом, я посмотрела за детьми. А ты где был? В результате, знаете, что я слышала? Ну и не убирай, я тебя не просил. Подумаешь? Но ну, а если ты ничего не говоришь, а в доме чисто, красиво, уютно прибрано, ты не злишься, не сердишься, ты принимаешь. Это не значит, что ты принимаешь его состояние. ты принимаешь его как человека. Понятно, нельзя принять состояние человека, ну, который находится в алкогольном опьянении, который бушует постоянно. Но лучше уйти от такого человека, помолиться при необходимости связать дьявола в его теле, чтобы смирился, он мгновенно и лег спать. А дальше жить, понимаете. Мы еще разучились жить. Очень часто бывает так, когда мы живем всякими эмоциями другого человека, то есть не своей жизнью, не так, как нам Бог хочет, дал нам жизнь нашу и хочет, как мы жили, а мы живем тем, что происходит в моей семье. И в результате остальное все зависит от того, как мы реагируем на те обстоятельства, которые происходят в нашем доме. Очень часто мы срываемся на крик, на виск. Женщины могут срываться на виск. Мужчины случайно роняют очень некрасивые, грязные слова, обзываются и так далее. А вы знаете, слово это очень, имеет очень большую силу. Словом благословляем и словом проклинаем. И не могут из одного источника течь сладкая и горькая вода. Правильно? Она может быть или такая, или такая. знаете, сейчас опять очень хочется прочитать Иакова про то, что у нас, что такое слова и что такое наш язык. Язык, это 3 глава, 6 стих, огонь, прекрасы неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены, от ада, от сатаны воспаляется язык. И очень часто это происходит именно потому, что мы не имеем смирения. Мы должны признать себе, что нет смирения в нас. Мы горделивы, гордость всегда рядом с нами. И как только стоит кому-то из посторонних как-то задеть нашу гордость, как-то в чем то обвинить или обличить, или что-то такое сказать, вы знаете, что с нами происходит? Мы вспыхиваем, и нам нужно прежде всего унять себя, чтобы потом разговаривать. А иногда мы не успеваем унять себя. И в результате мы срываемся как раз-таки на негодные слова, на слова, которые несут не благословение, а проклятие. Вы знаете, я уже, может быть, говорила в предыдущих программах, которые, ну, в предыдущих уроках, которые мы с вами ведем сейчас, что очень часто бывает, приходит муж чуть-чуть выпивший, жена кричит, «Ну, алкоголик пришел, кем ты его называешь? Ты уже называешь его алкоголиком а еще я уже вспоминала и опять напомню когда если ты хочешь быть королевой или если ты хочешь быть царем в своем доме ты сначала должен относиться к другому например жена должна относиться к своему мужу как к королю а муж к своей жене как к королеве тогда вы можете ожидать друг от друга похожие ну правильные отношения поэтому смирение это очень важный шаг который должен быть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 Не, мои, не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница, приносить маслины или виноградные лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. А может, да, а наши уста могут. Поэтому нам надо научиться, чтобы наши уста все время изливали сладкую воду или благословенные слова, которые благословляют, они а проклинают своих близких. И чаще всего в тот момент, когда мы проклинаем, они благословляем, у нас нет любви. Один раз у одной женщины я спросила как она относится к своему мужу, вот любит ли она его. И знаете, что она мне ответила? Она сказала, знаете, я его так люблю, что иногда ненавижу убить готова. У нее вот так вот тряслись кулачки, мне было очень смешно. Я говорю, это как? Она говорит, ну вот, когда он делает что-то хорошее, я его, ох, как я его люблю. Расцеловать готова, обнять готова дать ему все, что угодно. Стоит ему прийти там в не очень хорошем состоянии, я готова его убить. Вот понимаете, и это человек. Вот настолько он изменчив. И ничего удивительного, на страницах Библии мы тоже часто встречаем поведение святых отцов или героев веры, которые вели себя так неоднозначно. То были настоящими воинами, шли в бой, а то плакали под скалой, пугаясь, что их уничтожит. Но это я говорю об Илье, который спрятался под скалой и плакал и говорил, «Пророка всех убили, и моей души ищет». Елизавель, да? Вот точно так же и мы. Сегодня мы в триумфе, в победе, а завтра мы уже в падении. Конечно, это случалось и со мной, и я думаю, случается с вами. И первый вопрос, который мы должны задать себе, смиренна ли я? И когда вы хотите, чтобы научиться этому смирению, когда вы хотите научиться этому смирению, будут приходить всевозможные испытания. И тогда нужно вовремя, очень вовремя останавливаться. То есть, это продолжение того же четвертого шага, когда мы смиренно просили Господа исправить наше. Изъяны. И в это время мы должны позволить ему терпеливо исправлять наши недостатки. И очень часто среди этих вот качеств, которые мы исследовали уже в нашей таблице, мы встречаем такие качества, как лень. У себя. То есть, вот я пришел, устал, и думаю: ну зачем я сейчас буду это делать? Ну, я лучше завтра. Завтра, завтра, завтра. И все накапливается, накапливается. И в результате в доме разруха, ничего нет, или еще какие-то проблемы возникают от того, что мы ленимся. Поэтому в данной ситуации. Ну, нужно разобраться с собой прежде всего, покаяться в своей лени и выстроить определенную дисциплину, ежедневную дисциплину своей жизни. У меня есть одна очень любимая сестра, которая иногда приходит очень грустная, огорченная, что-то не так, я сразу это чувствую вижу, и вижу. Я сразу спрашиваю, что случилось? Вы знаете, раньше она не признавалась, в последнее время она может признаться очень легко и спокойно. Ну что, опять? Чкалась, я смеялась над этим выражением, я спрашивала, что это такое. Оказывалось, что когда человек плохо спал, потом он лишь решил утром доспать, потом он ходил из угла в угол, смотрел в окно, делать ничего не хотелось. Вот это и есть, откладывание дел на потом дисциплина очень важна, потому что очень часто сравнивается человек веры, человек победы в вере с дисциплинированным воином. Вы знаете, очень наши дети в последнее время не хотят идти в армию. Но вы знаете, в армии очень строгая дисциплина. Сейчас армия ну, слава богу не воюет. И у меня мой племянник находится в армии. Я его очень люблю и мы с ним периодически, когда у него выходной, переписываемся или перезваниваемся. И когда спросила, как дела, он сказал, как в детском садике. Утром встал, позавтракал, зарядка и так далее, занятия и так целый день, какие-то тренировки, занятия и так далее. А мы привыкли не всегда так делать. В выходной день я буду валяться, и день наперекосяк. Или я не поспал ночью, значит, я сегодня буду спать. И в результате все опять вверх дном. Вы знаете, иногда достаточно человеку 3 часа ночью. Поверьте, я это точно знаю. Потому что было очень много бессонных ночей в моей жизни, когда я работала в роддоме. И Бог давал силы после, например, двух часов трех часов сна, иногда просто час сна и 20 минут просто передремать и все, и ты опять был бодр, полон сил. Я думаю, что если Бог вас отнял сон по какой-то причине, это время надо использовать для того, чтобы помолиться или почитать Слово Божие. Скорее всего, Бог напоминает вам, о ком молиться. И скорее всего, этот человек, именно этот человек нуждается в вашей молитве, нуждается в молитве исцеления. Кстати, очень жаль. Сегодня один человек просил у меня помощи, и я ему сказала такую фразу: "Приди, сначала вместе помолимся". К сожалению, он не пришел, хотя это верующий брат, и он нуждается в этой молитве. Не, э, а, не спешите и исполняйте то, что вас просят. Не теряйте благословения. Я думаю, что в этот день, если бы мы помолились, он бы получил массу благословения. Но, к сожалению, он и не пришел. И я знаю, что он их потерял. Но в этот же день ко мне пришла другая женщина, которая была потеряна и которая была больна и у которой болезнь была совершенно неизведанная. Ее обследовали со всех сторон, но так и не нашли причины и источника. Она была очень напугана этим, и она пришла ко мне. И я знаю, что это Бог ее привел, потому что я молилась, что Бог приводил ко мне людей, за которых я могу помолиться на рабочем месте. И вы знаете, почти каждый день приходят такие люди, которые нуждаются в моей помощи. И когда она пришла, она стала мне рассказывать о своем странном состоянии, что она как бы теряет сознание. Почему? Как бы? Потому что ее тело обмекает, у нее э, не, перестают двигаться руки, ноги. Она просто падает. Падает, но при этом она слышит что происходит вокруг и даже видит. Но она не может ничего сказать, она не может встать. И эти состояния могут продолжаться от нескольких минут даже до трех часов. Конечно, вначале она очень пугала таким состоянием окружающим, их, э, ей пытались ставить эпилепсию и так далее, но все исключили. Опухоль мозга, ее обследовали с ног до головы, но ничего не нашли. Я стала с ней разговаривать и спрашивать, не считает ли она, что это состояние у нее духовное. Она очень встрепенулась. Дальше я сказала, не было ли таких моментов, когда выходили к вражбежи, гадалки и так далее. Она опустила глаза, но сказала, нет, нет, нет, я не ходила и вообще я в это не верю. Дальше я стала спрашивать, а пытались ли выходить в церковь. Она сказала, да, я ходила, я во много церквей ходила. А верит ли она Бога? Она сказала, да, я верю в Бога. Я молилась, много молит знаю. И с тем батюшкой разговаривала, с тем батюшкой. Но сейчас я боюсь ходить в церковь. Почему? Потому что если я там упаду, а я там падала, мне нужно на руках оттуда выносить. Я даже не знаю, приду ли я в себя, и мне очень страшно. Вы понимаете, она впадает в такое состояние, совершенно не потеряв рассудка и разума. То есть она все соображает, но не может двигаться. Я сказала, вы знаете, теперь я точно знаю, что ваше состояние духовное, и чтобы избавиться от него, нужна молитва, и прежде всего ваша, ваша молитва покаяния. Вы читаете Библию? Она сказала, я пробовала ее читать, но я не могу ее читать, я там ничего не понимаю. Дальше ей сказала, чтобы понимать Библию, нужно прежде всего покаяться и осмотреть себя. Но чтобы полностью покаяться, человек смиренно должен исследовать себя, чтобы по-настоящему покаяться, и чтобы в его жизни были плоды, он должен исследовать себя. Дальше я на время оставила этот вопрос, стала ее осматривать и опять же не нашла серьезных отклонений. Совершенно нигде. И сказала: Вы знаете, физически у вас все нормально? Она говорит, Я знаю. Я говорю, тогда это еще раз говорит о том, что вы нуждаетесь в молитве покаяния и в исцелении от Господа нашего Иисуса Христа. На что вы знаете, что она сказала? Она сказала: Я знаю, но только я боюсь. Дальше я сказала, что любовь изгоняет всякий страх, не нужно бояться. Потому что Господь Иисус ведет человека, и Бог есть любовь, а боящийся не совершенен в любви, поэтому страх не от Бога. И это еще раз подтверждает, что ваше состояние совершенно не от Бога, и это болезнь прежде всего душевная. И опять же я сказала, если вы готовы, мы можем помолиться вместе. И я услышала ответ ⁇ Да ⁇ Когда я попросила ее молиться, она молчала. Я стала молиться про, про ней ну, о ней шепотом. Она молчит. Дальше я сказала, ну, а дальше вы. Он говорит, я не могу, я не знаю как. И я начала вести ее в молитве. Вы знаете, она так искренне молилась. У нее потом текли слезы. И я ей сказала, поверьте, вы уже сейчас исцелены. Вы верите? Она поднимает глаза и говорит, верю! Я верю! И уверена что больше эта болезнь к ней не вернется. Но вы знаете, когда вы так делаете, дальше вы должны помочь этому человеку, чтобы он не опять не ушел в то же самое состояние. Иногда мы с вами делаем шаг, то есть молимся вместе с человеком, провозглашаем его исцеление и отпускаем его опять в мир, не дав ему рекомендации. Что делает доктор, когда он ставит диагноз? Или врач, который оперирует, как я, например. Я даю рекомендации. Я сделала операцию, а дальше я говорю, вам пока вот это время нельзя делать это, нельзя делать это, по жизни лучше делать это, вот так нужно кушать, вот так надо двигаться. Ну, и вы много передач моих видели, где я говорила, нужно делать зарядку, правильно питаться, вести здоровый образ жизни, не пить, не курить и так далее, молиться много». Ходить на свежем воздухе, пить витамины или кушать овощи, фрукты в достаточном количестве и так далее. Но это отхождение от темы. Я сейчас хочу сказать про другое. Что мы, когда даем возможность человеку покаяться или говорим слово, дальше должны сказать, куда ему идти. Я не стала ее зазывать в свою церковь или еще куда-то. Я сказала, что есть место, где я насыщаюсь, где я получаю благословение, где я общаюсь с людьми, которые есть тело Христово. Она спросила, где это? Я ей дала адрес. Я верю, что она туда придет, чтобы не только встретиться со мной, но и увидеть живую церковь. И я верю и знаю, что наша церковь живая. Мне радостно и сейчас от этой встречи. Для чего я рассказываю это в этой программе? Почему? Потому что наша жизнь, вот эти все шаги, они не сводятся к тому, чтобы улучшить только нашу жизнь и улучшить наших близких. Потому что один из шагов, и я просто перескочу, я уже произносила его, это двенадцатый шаг. Но вот эти шаги, они работают только, они, когда они только все вместе, понимаете? И этот шаг нужно начинать с первого дня, Они а тогда, когда я подготовлюсь там, когда я изменюсь, когда я стану другим. Поверьте, не вы меняете людей, это Бог вас, а вы должны открыться и предоставить себя Ему, чтобы Он через вас говорил своими словами, а не вашими. Когда мы надеемся на себя, мы ничего не можем сделать. Кстати, такое же место я здесь закладочкой сохраняла для вас. Вот смотрите, это 2 Коринфянам, 3 глава, 5 стих. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Понимаете? Как часто бывает, когда ты что-то сделал, и видишь, что человек изменился, ты приписываешь эту победу к себе. И вот где твое смирение, уже гордыня, это ты уже взлез на высокую горку, и через три секунды, я не знаю, даже может быть быстрее, ты уже свалишься с этой горы, и уже будешь опять там где-то в Каддаве просить у Бога прощения и просить дальше его меняться. Лучше помнить всегда, что... Это третья глава, второе послание Коринфянам. Пятый стих. «Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога». И четвертый стих прочитаю. «Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа». И шестой стих. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что Буква убивает, а Дух животворит». Мы можем знать все, как делать правильно, как правильно одеваться, как правильно разговаривать. Мы можем иметь вид только благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть вид очень легко совершить и сделать, особенно если ты жил, ну, длительное время ходишь в церковь или родился в христианской семье, где спеленок научился правильно говорить и правильно молиться, правильно одеваться, правильно улыбаться, делать все правильно. В результате очень легко перейти от духа к букве закона, и никто не догадается уже, что ты живешь по букве закона. И каждый из нас должен проверить свое сердце: в какой-то миг не стал ли я точно таким же фарисеем, каких обличал когда-то Иисус Христос, и живу уже своей силой, не надеясь на Божью силу. Только когда мы будем видеть Божью силу в своей жизни, мы будем совершать переворот, мы будем видеть победу, мы будем исцелять больных. Некоторые верующие говорят, что все, что было в Новом Завете в первом веке, уже давно ушло. Неправда. Я видела исцеление, я видела воскрешение, я видела спасение и изменение жизней. И это все происходило, потому что Дух Божий, а не я или еще кто-то действовали в этой жизни. Я знаю прежде всего то, что важна не только перемена в тех людях, но самая главная победа ⁇ это победа над собой. Мы можем, через нас Бог может и совершать победы в других людях, но очень часто исправить себя сложнее всего. И в этом же, во втором послании к Коринфянам. Мне очень хочется еще одно место прочитать из этой же третьей главы. Господь есть дух. Кстати, я снимаю, но ну, рассказываю вам или передачи. Это проходит как раз-таки после Дня Пятидесятницы или дня сошествия Святого Духа на Землю много лет назад. И Он сошел, и Он с нами. И Господь есть Дух, а где Дух Господень? Там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господне Духа. Я уже читала этот стих в прошлом уроке нашем. И действительно, это преображение очень важно, потому что только ваше преображение может сделать вас счастливыми и счастливыми ваших близких. То есть… Мы просим Бога показать нам наши изъяны, наши грехи и недостатки. И попросим Его, чтобы Он изменил нас. Восьмой шаг очень важный очень сложный. Я только подошла к нему. И я думаю, что в следующем уроке мы продолжим его. Потому что это ну, не одна секунда, это очень сложно. Что? Что же сложно? Составили список. Всех тех людей, кому мы причинили зло и преисполнились желанием искупить свою вину перед ними. Есть люди, которых мы обидели когда-то, огорчили. Может быть, у кого-то что-то украли. И вспоминаем это каждый раз и боимся признаться. Может быть, мы кого-то, ну, я не знаю, что, даже, может быть, убили. И такое может быть. И вот в этом вопросе можно вспомнить кого мы лично убили. Вы думаете, мы никого не убивали? Очень больно об этом говорить, но очень многие женщины вместе с мужчинами убили своих детей. Как вы скажете, сделав аборты. И вы знаете, очень часто женщина несет на себе этот груз, а мужчина даже не вспоминает о нем. Это же не я это сделал. Но вы знаете, в семье, и даже не в семье, а просто, например, юноша где-то там... Ну, совершил грех с другой женщиной, и она после этого забеременела и пошла сделала аборт. Как вы думаете, кто виноват? Она или он? Виноваты оба, и иногда даже больше он, потому что он глава, он муж, и на нем лежит вся ответственность. Но если она идет делать аборт, и он ни слова ей не сказал, не остановил, не благословил и не сказал, что я помогу тебе воспитывать этого ребенка, на ком грех? Грех на обоих. Но это я просто привела пример. И это уже убийство, в котором мы виновны. А также Иисус Христос сказал, кто скажет что-то плохое на своего близкого, кто обидит, кто огорчит, кто украдет, кто еще что-то сделает, то он виновен в том, что происходит в его жизни. И прежде всего в этом он должен покаяться и перед тем человеком попросить прощения. Вы знаете, у того человека попросить прощения. Это очень трудно смириться до того, Поэтому первый перед этим шаг ⁇ это смирение. Я должен смиренно признать свои недостатки. И должен иметь столько смирения, чтобы найти этих людей и искупить перед ними свою вину. В девятом шаге мы тоже будем это продолжать урок за уроком. Мы должны возместить еще ущерб. Мы не всегда можем это сделать материально. Например, когда ты что-то украла, у тебя уже ничего нет. Как ты можешь возместить этот ущерб? Всем, чем можно. И всем, все, что ты можешь сделать, ты должен сделать, чтобы искупить вину. Но я сейчас коснулась этого шага кратко. Не хочу углубляться дальше, потому что это очень важно рассмотреть все стороны возмещения ущерба. Иногда возмещая ущерб, мы можем навредить. Но это в следующий раз. А сейчас все-таки я прошу вас, смиренно осмотрите всю свою жизнь и поймите, что... Не потому, чтобы мы сами способны были от себя, как бы от себя, но что способность наша только от Бога. Только Господь нам дает все силы и возможности. Только Господь наш целитель. Только Господь нас ведет туда, куда надо. Даже если нам не нравится, куда Он ведет нас, мы должны сказать, Господи, но не моя воля, а Твоя да будет. Я благословляю вас и дальше на каждый день вашей жизни, на то, чтобы вы вставали с Богом с хорошим настроением, чтобы утро было посвящено Ему, и дальше в течение дня неоднократно возвращались к Богу. И даже если у вас нудная, неинтересная работа, просили Господа послать вам кого-то, кому вы могли бы послужить. Потому что двенадцатый шаг — это духовно пробудившись в результате этих шагов. Мы стремились нести смысл наших идей. Мы стремились нести не только смысл наших идей, мы стремились нести Иисуса Христа кругом, куда бы мы ни пошли. Но только не от себя, а от Господа, от Его Духа чтобы Дух Святой дал нам понимание времени, возможностей, времени там, где мы можем послужить. Я опять же благословляю вас на служение. Примите этот дар от Бога и живите с Ним, потому что без служения преобразование невозможно. Если кто-то приходит ко Христу, но не несет дальше те дары, которые он отдал, то он опять засыхает, как там... Смоковница, которая не принесла плода. Нам не зря рассказывается притча о смоковнице. Наверное, в следующий раз мы вспомним ее. Спасибо большое за то, что вы были со мной. До свидания, до новых встреч. С вами была Анна Савочкина.